Студеною умыться, крещенскою водицей, Избавиться от мыслей, которые гнетут. Душа отныне станет пусть чистою светлицей, Где добрые лишь чувства в согласии живут. Переполняет радость, надежды луч не гаснет, Опора в жизни — вера в единого Христа. Я в День Богоявления благословений рясных желаю вам и счастья на долгие года. С праздником! С Крещением Господним!